Давай, Александр, взорвем эту печку, ну давай, взорвем. Добрый день, с вами компания Печной Мир. Сегодня мы приехали к Алексею Скаченко на объект. Вот в таком красивом доме Алексей сейчас строит печи. Поговорим о его работах, Алексей нам расскажет, поделится, я думаю, что секретами. Да, да, Алексей? Да, очень просто-запросто. Здравствуйте всем. Я очень рад, что ко мне приехал Бахаев Максим Николаевич. Буду рассказывать о своих работах. Так, ну все, пойдемте в дом. В этом доме Алексей делает сейчас как раз банную печку ты сделал. Да, банную уже? печку сделали и отопительную. И камина печь. Камина печь будет. Многофункциональная. То есть здесь видно, что масштабность, так скажем, проекта грандиозная. И сам дом такой строится мощный. Сибирский или как это можно назвать э, Ну вообще это Архангельская э, Архангельский сруб вообще называют. Кто-то канадский, но вообще это в Архангельске зародилось у нас. Ага. Вот это вот. Ну я с Сашей разговаривал, то есть я, здесь мне больше всего нравится вот эти перерубы, которые он делает. Здесь нигде нету ни болтов, ни стяжек никаких. То есть это все. Каждое бревно входит друг друга в замок в плотный. Uh -huh, то есть вообще ни гвоздей, никаких креплений нет? Нет. все за счет замков? Все за счет замков. И замки эти плавающие. Они сделаны на усадку всего дома. Так, ну что, перейдем, наверное, к печам. Пойдем. То есть вот банная печь, которую Алексей выполнял вместе с Дмитрием, да? Дмитрием? Да, вместе с Дмитрием, Алешином. Так, Дмитрий, он у нас за стоит за кадром. Да, Дмитрий Алешин тоже хороший специалист. Но больше специализируется, как я его знаю, это чистка печей, Чтобы дымоходов. Чистить. Да, и, кстати, одно немаловажное, вы все учились у нас, да? Да. И Дима, ну, Дима да. я помню по видео, он где-то появлялся, и Алексей. Ладно, об этом можно позже поговорить. В общем, Лёх, расскажи про печку, то есть задумку, какие задачи ставились перед клиентом, то есть клиентом перед тобой. Угу. И ну, все ли довольны, то есть все ли получилось. Когда мы встретились первый раз с заказчиком, с его слов он объяснял, говорит, мне нужна качественная кладка, это первым, это первым делом, во-вторых, чтобы был полезен пар в парилке. И с этого у нас начался диалог с ним. То есть мы очень долго об этом разговаривали, и он сказал, что к нему приезжало около 10 печников, то есть и он с одним не сошелся. То есть он видел их работы. Он ты он... был одиннадцатым, который его... Ну, может одиннадцатый, может двенадцатый. То есть он сказал, было около десяти А Потом, как мы сошлись с ним, прежде чем я начал строить эту печь, он приезжал на наши объекты, когда мы работали с Валентиновичем. Угу. Он был на всех объектах. И причем он приезжал туда и наблюдал. Он видел, как я кладу кирпич, как обрабатываю его, как ну, вообще все идет. То есть он вообще полностью в, в наш процесс он как бы залазил. Он такой человек, то, что он ну то, что ему надо, он хотел получить. Ну и когда мы приехали сюда на объект, было решение такое. Он говорит, мне не нужно просто прямо и параллельно уложить вкладку этот кирпич. Я хочу что-то такое красивое. Можно, то есть было в дикий камень можно было в скалу сделать можно вокатыш можно со снятыми фасками можно было с брошированием ее сделать то есть его не, э, эти рисунки его не устраивали и он говорит мне нужно что-то в таком э, в римском стиле это исполнить чтобы это как бы то есть э, дом э, массивный очень да и он вроде когда вовнутрь заходишь да он как бы такой э, старым, да, как будто как бы uh -huh. издается. И он говорит, им не хочется, чтобы было как бы состаренный кирпич еще такой. Вписалось. Как раз использовался вот такой кирпич, но вы брали лицевую сторону, правильно? Да. Или, или заднюю Нет, бралась вот эта лицевая часть, лицевая, вот, эта, да, вот эти грани шлифовалась и уже скалывали. Грани, уже скалывали, грани. да. Ну еще плюс происходило соответственно, калибровка. калибровка. Да, все вот эти швы, если вот здесь вот тут камера передает, они достаточно широкие. Но на самом деле они 3 миллиметра все. Почему они так выглядят? Потому что из-за сколов. Угу. Из-за сколов. Но здесь везде ровно 3 миллиметра. То есть это кладочная сетка, которая идет у нас 1,8. да, Ну и раствор. Получается ровно 3 миллиметра. Каждый кирпич, То есть что Дима ложил, что я ложил. То есть я проверял, он, он клался в кладку до звона. То есть пока кирпич не дозвенит, чтобы это было крепче, потом происходила футировка ну, с, на, с наружной стороны. Здесь тоже да, подсветка получается. Да, здесь подсветка, пульт да, где-то там. сверху, да? да сверху еще сверху смотреть. там. На самом деле здесь э, идея какая? Вот здесь у нас не, не, до, не доработали с заказчиком. То есть вот здесь начали выпиливать, потом он остановился, у него другая работа была. То есть вот эта часть бревна еще убрать... Сантиметров на 6, туда вовнутрь углубиться. Мне нужно доделать вот эти вот э, э, башни, вот сюда. Сюда мы хотим поставить Кованых рыцарей, кованных таких, ну, каких-нибудь таких выбрать. И в башни, да, чтобы их видно было, да, они подсвечивались, ну, типа как охрана. Ну и здесь голову льва такого тоже кованого хотим поставить. Потом, когда здесь закончится вот эта шлифовка древесины, кругляка вот этого, почему сейчас пыльно, печь недоделанная, почему она будет у нас краситься грунтовкой и будет наноситься колор. Так, да. а вот здесь задвижку вижу, да, на дым. И для чего вот это? Вот эта задвижка, печь стоит на шансах на шансах то есть мы зайдем в парильное отделение вы там это все увидите это задвижки перекрывают, то есть это воздух внутри парилки тяжелый воздух тяжелый пар он опускается задвижку открываешь и печь его прокачивает плюс свежий воздух у нас сделано здесь ну вы сейчас не увидите здесь вход и вот здесь вот там есть входы они она заходит сюда и в парилку свежий воздух то есть это все прокачивает печь. Циркуляцию, Циркуляцию да. И в, трубу вышел. И, и в трубу вышел, да. То есть вот так. Ну и можете топку также заснять. Топка сделана также с катализатором. Угу. То есть два бойпаса. Один и перекрыл, чтобы короткое плечо там не перенагревалось. Оно нагревается очень сильно. То есть как бы этого сейчас не нужно, так как люди не парятся. Кирпич покрыт полностью жидким стеклом. Угу. То есть он близко вот тогда дает. Да, да, да. Ну, это я уже покрывал на второй раз. Почему когда мы ее сильно топили, вот специально я ее сильно топил, чтобы посмотреть на теплоемкость, потом на крепость, То есть Мы с заказчиком разговаривали. Давай, Александр, зарвем эту печку. Ну, давай, зарвем. Я говорю, ну, максимум я здесь же, все равно, если что, переделаем. Ну, хотя я был уверен, что этого не произойдет. В итоге, что произошло? Вот этот шамот, он сейчас такой сероватого цвета, он был розовым весь полностью. Именно, когда нагрели, да? Когда нагрели, он был розовым. Ванна была красная шамот был розовым потом за, с шамотного кирпича начали выступать вот такие капли прям как слитки такие это выходило жидкое стекло и оно вот здесь вот, вот такими оно уж падало вот здесь вот мы собирали и то есть когда прекратили топку ну где-то с месяца назад я еще раз промазал жидким стеклом а на что собираешь шамот ну то есть какой раствор используешь что вижу что очень ну, тоненькие такие это все собиралось на геркулес да, я добавлял еще немного песка туда. Ну, то есть достаточно жидкий, да, чтобы он лег вот сколько, миллиметров два? Да, здесь. Ну, я еще его, почему я шамот, когда брал, он тоже недостаточно ровный, если его ставить друг на друга, он получается вот так вот будет. Здесь тоже калибров? Да, да, да, тоже калибровали его, ну и загоняли в тонкие швы. Сейчас на самом деле они шире, эти швы, когда на топка была. Только собрано их практически не видно было так ну все пойдемте дальше посмотрим печку саму печь Саму печь, да бан это будем говорить как бан банный портал да -да -да. так ну вот мы сейчас находимся в парильном помещении как раз вот сам массив печи основной находится здесь каменка но вот здесь наверное алексей как раз Включайся, отлично. тебе как все <смех> да. виднее, все нюансы. Да, ну объясняю, по банной печи, это если мы встаем отсюда, это правое плечо, то есть вот это вот, вот это правое плечо, это левое плечо, это щиток тепловой. То есть это каменка у нас здесь, по просьбе заказчика мы поставили котел, он обогревает 700 литров воды, то есть он ее использовать будет. Это сейчас вот эти трубы, все они временно стоят. Вот эти шланги, там трубы. То есть так, так как еще дом не утеплен, вот эта печь обогревает пока весь дом. То есть если в среднем взять кирпич нагретый, один кирпич нагретый до 70 градусов, он дает 40 ватт. То есть если посчитать, Всю теплоемкость этой печи, допустим, сюда ушло. Сколько, кстати, какой объем? Сюда ушло 1250, по-моему, кирпичей, не считая трубы. А Ой. вот здесь, смотри, что сразу если от пола пойти, то есть это шансы, да? Да, как вот я это... Я понял, пол будет основной вот до сюда. Да, вот начинается? это... Да, мы э, сейчас я объясню, Максим, смотри, на шансы почему поставили. Также создать климат э, в парильном отделении. Вот здесь у нас пойдут вот так вот тут бруски, uh -huh. то есть из десятки. То есть мы создадим каналы, вот так вот, вот они у нас вот тут вот, лягут в парильном отделении. На потолке мы сделаем точно так же, только три канала по 25. То есть положим дюймовку, то есть мы сейчас вот, видишь, оно началось уже, uh -huh. вот это вот. Также наклеим э, бумагой, либо картоном. Потом пойдет реки уже вот так вот вот вот эти вот и будет это в три ряда картон бумага. Так а вот откуда смотреться давай от печи пойдем печь засосала отсюда откуда воздух попадет так скажем он будет сначала под полом потом нет смотри Максим у меня там с той стороны, когда мы сейчас там были, угу. я сказал, у меня там сделаны Спокойно. два отверстия, да, то есть они заходят и будут выходить. Вот здесь вот, вот у меня сделана конвективная рубашка, вот, вот эта вот одна, угу. а вот это как э, за, э, за вот за этим листом сделано также 3 сантиметра отступка. Там сделана противопожарная э, разделка глинные опилки извести на сетку да то есть чтобы там была вентиляция и как раз вот этот воздух с того помещения с того помещения заходит вот за это вот вот за эту разделку он поднимается вверх и вот так вот он будет он циркулировать и, и, опу и опускаться да и он будет э, забирать грубо говоря плохой тяжелый пар угу. вот этот вот и будет прокачивать туда через печку и уходить вот вот эти каналы, то есть какой-то остаточный пар, когда вы только подаете, я специально еще тестировал с Александром э, заказчиком, то есть поддавали пар, он вот так вот поднимается, я ему сказал, вот давай сначала вот эти каналы сделаем так, чтобы она еще вот так вот уходила, то есть вправо и влево, а эти каналы у нас будут вот четко по... Сделаны по печи. Почему? Потому что у нас, когда весь массив прогревается, все тепло поднимается кверху, да. Ну, естественно, по физике он его будет толкать вот так вот. вот. Ага. И тяжелый пар будет опускаться по этим стенам, опускаться под пол и уходить. То есть пар горячий будет еще прогревать э, ну, доски, полы, полы, полы, полы, да. То есть, чтобы про прокачка была по всему периметру да, и получается кислород мы подали за печью да прогрев да за печью да и от печи нагрев и пошел он вниз опускается и уже уходит и уходит в да печь да. то есть и здесь полностью будет да, должно не пахнуть ни потом ничем чем ни грязью чтобы она постоянно даже если люди попарились ушли и больше здесь никого нету допустим не на следующий ага. день там. то есть печь это все прокачивает то есть вот эту влажность ненужную будет убирать вот задача была сделана, чтобы он говорит: я люблю париться, и я люблю лучи, вот именно ну, есть, тепловые. Да. Мне не нужно, чтобы как там подал пару и сидишь там в шапках там, и так далее, и тому подобное. Ну и то есть вот получилась такая задача, чтобы ты зашел, сел и просто посидел 10 минут без всякого парения, без подавания пара, ты прогрелся лучами. Угу. Раз прогрелся, два прогрелся, ну, а потом там уже на вкус, там, кто любит, там, Пожестче попариться кто-то послабее то есть чтобы комфортно было все. те кто любит по чуть послабее сядут на там на нижние полки кто-то там покрепче там на верхние. Ну это эффект получается как баня в ангарске который строили да, под... да да да Подобные. да да да да да здесь, здесь лучевое да потому что вот заказчиком вот так вот с александром мы разговаривали полки у него станут вот так же вот. То есть это будет делать но он мне еще одну задачу здесь поставил он хочет сюда еще гималайскую соль поставить ну, мне сказал алексей думай, говорит, как нам ее сделать так чтобы можно было по ней пар прошелся чтобы я мог иногда подышать и солью подсветка это стиль или это так скажем выделение антуража то что вот здесь свет есть там свет есть ну, да, здесь еще, э, если вы посмотрите, э, ну, внимательно, то есть здесь что-то не хватает, здесь не хватает еще одного ряда. На самом деле мы остановили работы, потому что начались вот эти вот, все как-то быстро-быстро, я хочу еще доделать один ряд сюда. А потом Миша Алексей, можешь рассказать? Да. То есть задумка -то... А, Да, задумка была, то есть когда... На самом деле, когда мы дошли до 13 ряда, до 13, потом начался собираться 14 ряд, я посмотрел, что печь будет высокая, высокая, и она как бы в одном стиле вся идет. Uh -huh. Ну, и я вот здесь вот стоял, uh -huh. <laughs> так что-то смотрю, думаю, ну, и так представляю, что она дальше вырастет, да, то печь, и думаю, стенка будет пустая, стена сама, ну, я это подошел. Не запланировано, получается, это конечно. было не запланировано, и также это было не запланировано. Я, то есть, я стоял вот так вот, вот, думал, думал, зашел, Александр, заказчик, ну, я говорю, Александр, давай, говорю, смотри, вот у тебя вот здесь вот есть вот такой вот элемент, первый плинтус идет, я говорю, давай вот сюда вот, вот поставим э, рамочку какую-нибудь Я говорю, ну, так она, говорю, ни на что не влияет, ну, просто, как... он говорит, ну, а чем? Ну, ну, давай, говорит, что-нибудь сделаем. А по задвижке вот то, что она сверху? Как удобно будет им пользоваться? Смотри, мы разговаривали с заказчиком, да, то есть я бы мог поставить ее с лицевой стороны. Uh -huh. Ну и Александр, заказчик, говорит, давай, говорит, Алексей, не будем ставить, неохота лицо, как бы печи портить. Можно ее с другой стороны поставить? Я говорю, у меня есть только один выход поставить ее с этой стороны. Он говорит, меня это не напрягает, вообще не напрягает. То есть, говорит, когда будут полки здесь, все, он, он, человек достаточно рослый, да, он отсюда ее подходит так, достает, то есть, говорит, тут кроме меня никто пользоваться этим не будет. А это основная или это летняя? Нет, летняя с той стороны. Это на... Общая. А? Общая. Это... Основная, да? Да, да, да, это общая, да. И еще там наверху на трубе еще одна стоит. Трубу, а. что Да, да, да, да. То есть там у нас куплены специальный материал, вон они в углу стоят, то есть самый верх трубы перекрывать. Главное не забывайте ее открывать. Да, он, она, он ее забыл, вот тут полный дым был, взял, перекрыл ее. Вот, ребята, достал один элемент, это нефритовые плиты вот здесь. По просьбе заказчика Я он попросил мне сделать вот здесь вот тут имитацию такую под дерево, то есть броширование кирпичату с небольшими сучками, если вы там увидите. Это будет потом краситься и выделяться отдельно от всего массива, то есть у него цвет будет другой. И по нефриту, здесь сделана ниша, она встанет на бруски и получится как под ней конвективный канал. И то есть вот, вот, вот этот нефрит я буду шлифовать, Здесь на месте, не здесь, а на своем рабочем месте. Я вот шлифую, и он будет достаточно гладкий и блестящий. И я его положу вот сюда в нишу. То есть он будет нагреваться, я его просто сюда ложил, он достаточно горячий и теплоемкий такой, от него тепло. Плюс на него специально была задумана, вот сюда я хотел еще один свет поставить, сделать вот здесь вот, вот. Ну, Саша говорит, одного хватит. И на самом деле, когда мы разложили вот этот нефрит вот здесь вот, вот на этой полочке, протерли его влажной тряпкой, он заблестел, и то есть, когда ты будешь сидеть на полку, то есть сверху смотреть, вот этот свет, когда на него падает, он дает такой приятный для, для глаза свет на самом деле. Ну то есть он так захотел, заказчик, но ну, пришлось выполнить его просьбу. Или это а можно сделать так? Я говорю, ну давай сделаем. Сейчас мы находимся на улице, это как раз такое, как сказать, рабочее место, но в основном это работа на сухую, потому что зимой, Здесь ну, тепло мужики не делали, то есть здесь сухие работы все проводятся. То есть сделан такой небольшой шалаш, чтобы пыль по участку не летела, да. ну и чтобы можно было творить чудеса. То есть вот оснастки получается, это плинтуси. Да, плинтусник стоит, этот, этот сухорез, ну, скажем так, это фасковать, угу. фаски Зачем Там еще есть один установок, выборку делать вот. здесь, на самом деле и не один не одна болгарка здесь их несколько ну тут одна одна здесь не нужна ну в смысле одна нужна по идее их несколько штук то есть э, идет чашки разных диаметров разных ну вот они все висят. Такая, допустим вот такие шашечки идут то есть смотрят для чего обрабатывается кипиш ну, вот, допустим, вот его нет, сейчас сам ну, станок стоит, выборка делать допустим, вот. А здесь уже ну, руками доводится, то есть по-разному. Калибруется здесь же кирпич, а здесь же здесь вот свет на всякий что уже зимой уже темно, как бы. Да, темнее. Хочется поработать, времени не хватает. Ну вот, кирпич уже. Ну вот. На калибровку заготовленный. Ну, в принципе, тут все, ничего такого, как у всех, наверное. Ну, то есть это быт, быт Быть, в... да, второй кабинет, так скажем, после пищи. Да, Ну да, да, да. вот так и работают. То есть это тоже надо понимать, что это пыль. Я думаю, респираторы надеваются. Распираторы Распиратор есть. Обязательно маски специальные, все это. Сейчас они, правда, подорожали. Раньше за 7 тысяч покупали, сейчас 16 уже стоит. Ну да. да. Вот так и приходится трудиться. Да. И еще хотелось сделать и интересный факт, подметить. То, что вот здесь строят дома, а мужики строят печи в них. То есть и после того, как они сделали строителю вот этих домов печи, то есть теперь он будет в каждый свой дом, который будет новый ставить, рекомендовать их как мастеров. Уже вот на примере соседнего дома, вот рядом дом. Семьи, Александр. Это баня. Это баня? баня? Баня, баня. То есть вот эта баня, там будет уже ставить ребята печь. Вот они уже разбирают ее. То есть сейчас эту баню разбирают, и... перевозят на объект, где она будет стоять. И мужики там будут строить уже свою печь. То есть это такой, так скажем, совет печникам, чтобы... Договор с... Со строителями. Чтобы делали да. хорошо, и люди уже дальше советовали, рекомендовали их. А у них уже будет идти тандем, я думаю, в любой другой дом также будут рекомендовать ребят. Так что вот, пользуйтесь, я думаю, что это полезно видеть. Ну, и вечером приятно посмотреть на Ленин Брит. Берёт такие брёвна и закидывает, да.